Самые распространенные замечания по поводу отсутствия музыкальной формы в игре, которые вы, возможно, слышали из своего педагога, я точно наслышалась за время своего обучения, буду звучать как-то так. Ты дала слишком много в начале, некогда было идти, не подвела кульминации, кульминация пропала, как-то все вяло прозвучало, немного все было скучновато и статично, ни о чем игра не говорила. Я хочу услышать историю. Давай-ка подсоберись и начни опять сначала. Может, еще не проснулась с утра. Так что сегодня мы поговорим о том, что нам необходимо развить в игре, чтобы создать волшебную, льющуюся линию в музыке, которой э, некоторые пианисты естественным образом владеют. А ко всем остальным uh, этот талант никогда не приходит. Когда мы обычно говорим о музыкальной форме, мы говорим о форме, которая помогает выстроить и организовать музыку во время ее сочинения или прослушивания. Мы все слышали о двухчастной и трехчастной форме, о сонатной форме, теме вариации, рунда, фугированной форме, форме стената и так далее. И Несмотря на то, что когда мы фильтруем прослушивание музыки такими вот структурными шаблонами, это нам помогает яснее понять поток музыки. Так что мы четче видим, где находимся, что следует дальше. А несмотря на это, все это по большому счету никак особо не влияет на нашу игру. To no our Поэтому сегодня so, я поговорю о том, что нам действительно необходимо развить, чтобы начать создавать историю в игре, чтобы появилась текучесть, естественная линия, которая уберет статичность uh, в нашей игре. И вы, скорее всего, уже знаете о фразировке. Конечно, фразировка помогает всему тому, о чем я сейчас говорила. Но когда мы рассмотрим, а сегодня мы рассмотрим произведение с более высокой перспективы, и если мы взглянем на форму, по аналогии с фразировкой, каждый блок формы состоит из нескольких элементов: начала, развития, подхода к кульминации, кульминации и так далее. И во фразировке у нас будет главный интервал в мотиве, главный мотив по фразе. И теперь давайте представим, что вся пьеса является как бы одним блоком фразировки, с его главной частью. И если мы приводим всю энергию к этой главной части, тогда в пьесе у нас будут различные уровни энергии. We're gonna have И вот пример таких уровней энергии. Вот uh, отступление uh, к истории. Uh, Это как energy. бы эпическая, широкая and, uh, энергия uh, uh, повествования третьего of лица. Затем начало, начало истории, истории, где мы чувствуем себя много энергии, ничего пока не происходит. Затем развитие истории, истории, где мы немного прибавляем, энергии. Мы немного прибавляем энергию подход кульминации, где мы берем как бы полный вдох, приготавливаясь кульминации, кульминация истории, где мы даем полную энергию, где мы полностью выдыхаем как бы и в конце эм, возможно заключение истории, где мы возвращаемся к спокойной энергии. Музыкальная форма – это как мы выстраиваем блоки энергии во всем произведении. Вот и все. И сегодняшнее видео состоит из двух частей. Во второй части я приведу многочисленные примеры того, как нужно находить блоки в пьесе. И я выпустила новый учебник о музыкальной форме, который вы найдете в библиотеке, приобретая полную версию этой программы. И в этом учебнике вы найдете все примеры, которые будут рассмотрены в этом уроке, и, возможно, даже больше. Это <laughs> достаточно толстая книга. И в первой части мы поговорим о том, как связать ясное понимание музыки с игрой, как передать наши намерения через игру. Like piece, организовать и выстроить части формы в произведении no очень важно, особенно если пьеса монотонная, с постоянно повторяющимся рисунком, emotion, без ясного развития материала. Мы знаем, что такие произведения становятся эмоционально статичными и скучными and для исполнения и слушания. Так вот, также не менее важно знать, как передать все идеи in музыкальной формы в игре. И лучшим способом выражения наших намерений и эмоций через игру является как обычная интонация. Если я спою интервал с интонацией, конечно, как обычным движением звука, галисанта, сопротивлением между звуками, и почувствую энергию моих намерений в музыкальной форме через эти вибрации между звуками в моем голосе, вот как это будет звучать. И старайтесь соединить вместе характер музыки с музыкальным построением, с формой. Это не просто, допустим, начало, а также в характере радости, например. Если музыка в радостном образе, <laughs> я настраиваюсь на этот образ, и затем я накладываю фильтр музыкальной формы. Итак, сейчас я спою в радости, в начале, потом в развитии, подходе кульминации, кульминации и, наверное, также исключения. И таким же образом это будет работать и с грустным характером. Давайте настроимся на печальные образы, вспоем опять начало развития, подход к криминации, криминация заключения. And best best the <laughs> Когда я играю, энергия, которую я ощущаю во внутреннем пении, в интонации, повлияет на энергию а, в мышцах пальцев, и это создаст нюансы прикосновения к звуку, и еле уловимые роботы в игре. А so uh, Теперь давайте взглянем на несколько скучных примеров, как я уже сказала, в них нет ясного динамичного, динамичного said, развития материала, музыка все время просто повторяет один и тот же рисунок. Kind of so, uh, Такие пьесы очень непросто исполнять, не постоянно не держа внимание публики. Давайте остановимся на одном примере, скажем, второй баллодии, Шапан, и начнем интонировать мелодию со значением энергии различных элементов формы. Как указано в нотах. Сначала я спою вслух <laughs> и затем сыграю. Начало развития, подход к кульминации и так далее. Итак, здесь будут три части формы. Сначала начало развития, подход к кульминации, кульминации. Like It's, it's и вторая часть как and бы короткая и, часть, больше похожа на небольшой хвостик заключения к первой части, подход к кульминации, кульминация okay, so и третья часть начала развития, Now, подход к see. кульминации, кульминация Ну Хорошо. Я теперь ясно представляю музыкальную структуру. Mm, теперь посмотрим, что нет. если я просто спою no. с характером музыки без формы. Скажем, здесь образ мирный, no. спокойный. Oh, спокойный. Uh, ощущение mm -hmm. приятного, mm -hmm. uh, приятного you сидя the у камина и nice, огня. Know, У меня уже неспокойно, потому что чувствуешь, что нужно развитие, а его нет, это напрягает. Теперь давайте споем с образом и формой. Сначала вы можете даже просто посмотреть на ноты и почувствовать внутри, как ощущается мирный образ и начало повествования, мирный образ развития, мирный образ и подход кульминации, мирный образ и кульминации. И я не выполняю никакую фразировку здесь сейчас. Однако вы, наверное, заметили уже развитие линии в моем пении. Это работает точно так же в игре. Если вы просто внутренне интонируете, поете таким же образом во время игры, публика почувствует все прекрасно через музыку. И хочу добавить, что также очень важно иметь структурную карту всей пьесы целиком перед началом игры. Это повлияет на интонацию. Это поможет распределять вибрации музыкальной формы намного яснее и тоньше. Когда я играю, я всегда держу в голове полную картину произведения. Сколько частей, какие элементы в каждой из них. И если, например, я знаю, что в короткой пьесе будет только одна часть формы, тогда начало будет звучать одним образом. И если я знаю, что в более длинной пьесе будет, например, пять частей формы, и начало только является началом самой первой части, тогда это начало будет намного глубже и спокойнее, как бы вдалеке. Мы будем рассматривать примеры частей музыкальной формы, и вы заметите, как элементы формы идеально сочетаются с фразировкой. Каждый элемент формы совпадает по длине с предложением, иногда с двумя предложениями. В нотах я отмечаю предложение двумя или тремя серыми лигами, которые являются фразами, Иными словами, две фразы составляют одно предложение, которое является одним элементом формы. Если вы не знакомы со строением фразировки, соотношением мотивов фраз и предложений, в плейлисте Фортепианной Академии вы найдете несколько видео, посвященных детально этой теме. Но если вам это не интересно, тогда вы все равно можете легко следовать этому уроку это девяносто процентов времени элемент формы а, соотносится только с одним предложением. Иногда он может растягиваться на два предложения. Поэтому всегда следуйте музыкальному рисунку как направлению. И, например, в этой пьесе каждый элемент формы состоит из одного предложения. Означает, что каждый элемент будет состоять из двух-трех фразировочных лиг. И для начала мы просто найдем большие разделы пьесы. Если вы взглянете на конец второй страницы, вы увидите, что um, определенная новая часть музыки начинается в ми-моль-миноре. Таким образом, мы понимаем, что где-то в конце четвертой строчки будет завершаться первая часть слова. И далее давайте найдем начало и кульминацию в этой части. Это сделать достаточно легко, потому что начало обычно в начале и кульминация где-то в конце. Если вы найдете предложение, две бразировочные лиги. И затем затем найдете кульминационный элемент формы. Две фразы и еще одна. Так что это предложение состоит из трех фраз. То есть это большое кумуляционное предложение. И теперь все, что осталось сделать, это просто заполнить пробелы. Если мы следуем фразировке, то мы увидим, что в середине этой части будут два элемента. Так что здесь очень просто решить. Элемент, который находится сразу перед кульминацией, будет подходом к кульминации. Также состоится из трех фраз. И элемент, который следует сразу за началом, будет развитие. Итак, начало. Теперь здесь развитие. И вот у нас получилась выстроенная часть с началом, развитием, подходом кульминации и кульминации. Давайте рассмотрим еще один пример. Этот актер будет хорошим примером. Очевидно, что первая страница – это первая большая часть в пьесе. Опять мы начнем с нахождения начала и кульминации, в начале и в конце части. И давайте проанализируем, насколько большие эти предложения. Это предложение типичное, две фразы. И в конце, где написано Дольче, это предложение состоит из трех phrase. фраз. Простите okay, за so такую I'm игру. Я не фокусирую здесь особо на игре сейчас. Итак, мы нашли начало и кульминацию. Три фразы в кульминационном предложении. И теперь рассмотрим среднюю часть. И если мы следуем фразировке, мы найдем три предложения. Предложение, которое находится перед кульминацией, является подходом кульминации, совпадая с гармонией, мелодическим рисунком по значению. И опять предложение, которое следует за началом, будет развитием. И теперь заполняем пробел между развитием и подходом к кульминации. И мы назовем это предложение усложнением. Обычно здесь происходит большая модуляция, so, усложнение фактуры. Теперь, как мы видим, первая часть пьесы состоит из... Пяти предложений, пяти элементов формы, начало развития и усложнение, подход кульминация, и кульминация. Давайте э, теперь рассмотрим пример, где один элемент формы будет приравниваться не к одному предложению, а к двум. Например, в сонате Мозарта. Ну все, как обычно, начнем с нахождения большой части пьесы, похоже, что это будет первая страница, которая идет без модуляции, здесь он переходит в доминанту, так что мы становимся на первой странице. Следующий шаг, как мы помним, это нахождение начала в начале, начальной части и кульминации в конце части. Ну хорошо, довольно естественным образом получается здесь один элемент из двух предложений. И я пометила начало второго предложения в каждом элементе вертикальной линии, так что надеюсь, вам будет легче понять и увидеть э, весь элемент. Означает также, что первое предложение состоит из двух фраз, и второе предложение из трех. И кульминация в конце. Это первое предложение с двумя фразами. И затем переходит к уменьшенным созвучам, разрешая в соль-мажор. Это второе предложение будет состоять из двух фраз. Окей. Теперь последний шаг. Попробуем заполнить пробелы. Я вижу здесь два блока. Тот, который находится перед кульминацией времени, будет правильно подходом к кульминации. It's gonna be right И блок, который следует началу. Right правильно. Разбить. A... Второе предложение. Вот такой пример, где один элемент состоит из двух okay, so. предложений. И последнее, как видите, пьеса может состоять из пяти частей формы. И, наверное, даже больше, чем пяти, зависит от размера произведения. Теперь мы пройдем по нескольким пьесам и проанализируем форму. Мы начнем с простых одночастных пьес и постепенно усложним э, до длинных пяти частных форм. The Schubert impromptu we already kind of took a look, the Mozart as well. Let's go to Elegy Borachmaninov. Here we have again um, a very typical form, beginning, development, rising to climax, climax and conclusion. Давайте начнем с Элегии Рахманинова. Здесь у нас очень типичная форма, начало развития, подход к кульминации, кульминация, заключение. И а, в начале у нас начало, и в кульминации у нас фартисима. И в последних двух строчках на форте вы можете интерпретировать это как продолжение кульминации или просто заключение. И в конце вы произносите эпический, вот о чем эта история. Что я нахожу интересным здесь, это то, что каждый элемент формы состоит из одного или двух предложений, например, начало и конец первого предложения. И теперь второе предложение. Как видите, начало, в начале у нас будут два предложения. И затем «развитие» состоит только из одного предложения. Однако это предложение длинное, оно состоит из трех фраз. Подход к кульминациям. Типичные два предложения по две фразы в каждом. And the conclusion. Кульминация. Одно предложение с тремя фразами. И заключение. Одно предложение с тремя фразами. To Итак, ясно видим, что здесь у нас начало – два предложения, развитие – одно предложение, подход кульминации – два предложения, кульминация – одно предложение, заключение – одно предложение. И заметьте, все основано на музыкальной фактуры и рисунки. И даже когда мы спускаемся здесь в пианиссимо, подводить напряжение, глубоко вдыхая, Okay. и здесь выдыхая кульминация с акцентами на oh. again, oh, так что еще мы можем посмотреть so can... uh, греза любви давайте начнем как обычно мы выделим главную see, часть again, затем найдем начальный и кульминационный элемент and Go through and see where could be climax. А три фразы в одном предложении здесь. И давайте просто пройдем вперед и почувствуем, где а, может быть кульминация. Когда чувствуете накопление энергии, это знак возможного подхода к кульминации. И вот здесь у нас Гармонии становятся более интенсивными, так что, возможно, здесь кульминация. Здесь также небольшое крещендо, затем аджетата, затем все эти вилочки. Это звучит больше как заключение. Уходя вниз. Ну хорошо, мы нашли начало, мы нашли кульминацию заключения. Теперь давайте пробелы найдем. Мне кажется, мы также нашли подход к кульминации. И теперь все, что осталось, это один элемент между началом и подходом к кульминации. Развитие. Так, начало. Это развитие, подход к кульминации, кульминация, заключение. Как-то так. Давайте перейдем к следующему примеру, к Мендельсону. Все, анданты – это одна большая часть. Хороший пример. Um, um, well, it, so Здесь, возможно, просто изолировать so okay. вот этот элемент, как вступление. И потом, когда мелодия начинается, вот здесь начало. Uh, так что, если мы берем все три uh, фразы как одно предложение, как начало. А, возможно, или мы просто разделяем здесь и делаем первую фразу как вступление. Иногда такое встречается, когда один элемент приравнивается к одной фразе. Редко она встречается. Здесь кульминация Это легко узнать со всеми теми сходящими октавами на fortissima. Так что это точная кульминация здесь. Вопрос, однако, в том, эм, is, будем ли мы продолжать I кульминацию до конца. To... Не звучит это кульминационно для меня больше, так что сделаем здесь заключение или переход, и опять in, в этом случае вот это как бы заключение только будет заключение одной из многочисленных частей в этом произведении, так что это не самое последнее слово здесь. В этом случае опять, как в начале, кульминационный элемент состоит только из одной фразы, как в и заключение состоит из трех фраз из одного предложения. Теперь, между началом и кульминацией, давайте начнем развитие и подход к кульминации. Скорее всего, вот это подход к кульминации. Вся эта секция относится к подходу к кульминации. And it is. Okay, so this all is rising to climax, guys. Вы также можете интерпретировать эту часть как усложнение. Потому что, честно говоря, это не звучит для меня особо как подход к кульминации. И далее опять одна фраза в элементе подход к кульминации. Эта музыка такая драматичная. Итак, что у нас so, пока получается здесь? Вступление одной oh, э, фразы, начало одно предложение, усложнение одной фразы, подход кульминации одной фразы, кульминации и заключение одной предложение. Между началом и усложнением, class, что осталось? Развитие. Как видите, она основана на главной теме, но с небольшой вариацией, более усложненно и выразительной. Итак, что получилось? Вступление, начало, развитие, усложнение, подход к кульминации, кульминация и заключение. Так, далее. Uh, давайте перейдем к oh, yeah, балладе. So как я уже вижу, каждый элемент формы состоит из одного предложения. Uh, так что никаких you, сюрпризов здесь. Sentence, so no so, <laughs> well, Очевидно, вот это вступление. И вот это вторая фраза. И как я вижу, каждое предложение будет состоять из двух, из двух фраз. Так что все здесь очень прозрачно и ясно. Давайте начнем. Давайте найдем начало. А теперь кульминация. Здесь довольно сложно почувствовать разницу в элементах, так как фактуры, гармония, динамика, штрихи и мелодический рисунок, в общем-то, одинаковые все время. Возможно, кульминация могла бы быть на второй странице, в лябе мажорной модуляции и в конце заключения. О всем, что было уже сказано. Ну no, so хорошо, допустим. So and, um, Итак, so вот это начало. Это развитие. Development, development. Это and усложнение. Подход кульминация, кульминация, заключение. Uh, Мне кажется, звучит think, убедительно. Uh, that quite uh, next Следующий пример. Теперь мы переходим к двухчастной форме здесь, может, не двухчастной в традиционном теоретическом понимании музыкальной формы, но в нашем практическом, потому как здесь идет повторение реприза, мы будем повторять эти две строчки дважды. Поэтому, как видите, я обозначила форму здесь НР Начало развития Вот это было начало, теперь